Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигай, я немножко приболел, вчера у меня было весь день такое состояние, знаете, как будто перед сном, то есть творческие способности у тебя появляются, появляются новые идеи, интуиция, там интеллект, все это повышается обычно перед сном, и вот вчера весь день у меня было такое состояние, я взял эту всю энергию и перенес на график. И теперь я готов вам показать, что у меня получилось. То есть вчера я тщательно занимался анализом и черчением для вас данного контента, который вы сейчас увидите. Я тщательно подготовился к данному выпуску. Здесь у нас будет 5 причин, почему я считаю, что биткоин вырастет к концу года примерно до 100 тысяч долларов. Как вы знаете, сигнал это совокупность факторов. То есть как бы факторы дополняют друг друга. Так вот. Здесь будут не просто причины, не просто факторы, а именно они будут между собой комбинироваться. И вы будете приятно удивлены теми совпадениями, которые вы здесь найдете. Так вот, давайте начнем. Начнем мы с моего самого любимого уровня Fibonacci 1.618. Итак, смотрите. Первая причина, почему я считаю, что биткоин вырастет, это данная закономерность, которая повторяется каждый цикл. Если мы проведем Fibonacci от максимума, каждого максимума биткоина, с которого началась глобальная коррекция, то есть медвежий рынок, мы получим данную закономерность. То есть, смотрите, в 2011 году вот у нас был максимум, мы провели фионоше от максимума к минимуму. То есть, здесь у нас был медвежий рынок. Далее, в 2013 году также мы взяли от максимума к минимуму, здесь у нас был медвежий рынок. И в 2017 году также взяли от максимума к минимуму, опять же, медвежий рынок. Так вот, а после медвежьего рынка цена пробивает, естественно, данный максимум, смотрите, выберу белый цвет, а пробивает данный максимум и потом возвращается. На повторное тестирование к уровню Fibonacci 1.618. Это было у нас в данном месте. Это было у нас в данном месте. И это произошло прямо сейчас. После чего мы видим, как цена отскакивает от данного уровня Fibonacci. Происходит вот такое вот движение. Ретест пробитого уровня. И а, появляется последний решающий финальный импульс на повышение. Перед медвежьим рынком. Это опять же у нас было вот здесь. вот. Здесь мы также видим пробитие. Ретест и финальный импульс. И здесь у нас также в нашем году произошел ретест данного уровня Фибоначчи. Ровно на котировке на уровне Fibonacci 1.6.18. И мы ожидаем последний финальный импульс на повышение. Теперь, друзья, смотрите. Поговорим о волнах Эллиота. Что такое волна Эллиота? Любой рынок движется у нас определенными волнами. То есть у нас идет 5 волн роста и 3 волны коррекции. То есть бычий рынок, медвежий рынок. Так вот, рынок всегда движется именно таким образом. Самое главное ⁇ это правильно интерпретировать данные волны. А на биткоине, на нашем бычьем рынке, мы видим уже сколько? Четыре полных волны роста. И остается последняя, финальная, пятая То есть заключительная волна роста Которая вероятнее всего превысит данный максимум Мы наблюдаем опять же данную картину каждый цикл У меня возникли трудности с определением волн в предыдущем цикле Поскольку здесь присутствует множество подволн И не знаю насколько правильно я начертил данные волны Тем не менее в одном я уверен В четвертой и в пятой волне В этом я полностью уверен и Сейчас вы поймете почему То есть первые три волны нас не интересуют а нас интересует только четвертое и пятое. Смотрите внимательно, друзья. То есть, раз, два, три, четыре, пять, потом начался медвежий рынок. Далее, раз, два, три, четыре, пять, потом начался медвежий рынок. Здесь мы наблюдаем то же самое. Раз, два, три, четыре, пять. И скоро у нас, естественно, начнется медвежий рынок. То есть, опять же, по цикличности, по волнам Эллиота, также можно ожидать последний финальный импульс на повышение. И это еще далеко не все, друзья. Обратите внимание, что каждый раз... Медвежий рынок у нас начинался в декабре. То есть в конце года. Здесь у нас последняя финальная пятая волна роста. Декабрь. Начался медвежий рынок. Здесь у нас последняя пятая финальная волна роста. Декабрь. Начался медвежий рынок. И в данном случае, в нашем случае я предполагаю ту же самую картину. Примерно 20 декабря, плюс-минус неделя у нас начнется медвежий рынок. И мы с вами пойдем на понижение после последней финальной волны роста. Я так подсчитал, будет больше, наверное, чем 5 вариантов получится. Ну, вы уж там сами считаете. То есть факторов для повышения очень много. И опять же, это еще далеко не все. К кривым совпадениям вернем чуть позже. А теперь давайте перейдем к самому интересному. А почему же я считаю, что 4 и 5 волна, 4 и волну я начеркивал правильно? Смотрите. А четвертая волна каждый раз, которая происходит, это та самая коррекция до уровня Fibonacci 1.618. То есть вот, смотрите, у нас та самая четвертая волна и пятая финальная волна роста. Четвертая волна, пятая финальная волна роста. И здесь у нас то же самое. То есть четвертая волна это коррекция до уровня Fibonacci 1.618. А пятая волна это тот самый импульс, который начинается с коррекции с уровня Fibonacci 1.618. Более того, обратите внимание на очень интересную временную закономерность. Смотрите, каждый раз... В предыдущих циклах, как только цена отскакивала от данного уровня Fibonacci и шла вплоть до медвежьего рынка, проходило 154 дня ровно. Ну, плюс-минус неделя, поскольку это недельный тайфрейм, здесь могут быть погрешности. Смотрите, это у нас было вот здесь вот, вот данное расстояние. Цена отскочила от уровня Fibonacci, направилась на повышение и начался медвежий рынок. Прошло ровно 154 дня. Здесь у нас то же самое. Цена у нас отскочила от уровня Fibonacci. Образовалась последняя финальная волна роста и медвежий рынок. Прошло ровно 154 дня. И здесь я предполагаю ту же самую картину. Мы с вами отскочили от уровня Fibonacci. И опять же отметил я 154 дня, то есть 20 примерно декабря. И мы ожидаем последнюю финальную волну роста. Показал я временные промежутки на Fibonacci, то есть здесь 154 дня. Теперь смотрите по волнам. То есть вот у нас четвертая волна заканчивается, начинается пятая волна, и пятая волна длится ровно 154 дня. А в позапрошлом цикле, в прошлом цикле, опять же, пятая волна длится ровно 154 дня, и в этом цикле, опять же, предполагаю, что пятая волна будет длиться примерно столько же. И медвежий рынок начнется в конце декабря. Теперь, друзья, обратите внимание на еще одни временные промежутки. Предыдущий цикл у нас длился примерно 1500 дней. 1400-1500 дней от, опять же... Конца предыдущего цикла, до начала следующего цикла прошло примерно такое время. И здесь я отметил то же самое время. То есть, учитывая все временные совпадения, мы опять же можем предположить, что цикл у нас продлится примерно столько же, и медвежий рынок начнется в конце декабря. Также, друзья, обратите внимание, что позапрошлый медвежий рынок длился 400 примерно дней. Прошлый медвежий рынок длился примерно 360 дней. Опять же, здесь мы видим временные совпадения. И позапрошлый бычий рынок длился 1070 дней. И данный бычий рынок, опять же, судя по истории, будет длиться примерно столько же. По моему мнению, мы дойдем примерно до котировки 87 тысяч долларов. Откуда я взял данную цифру? Я нарисовал уровень Фибоначчи от максимума биткоина к минимуму недавней коррекции и получил данные значения. Я увидел, что данные уровни Fibonacci себя отрабатывают идеально, практически котировку котировку, и решил воспользоваться именно этими значениями. То есть цель для конца бычьего рынка это примерно 87 тысяч долларов. Может быть такое, не исключая тот вариант, что мы поднимемся до 123 тысяч долларов. Но опять же, 100 тысяч долларов это очень круглый, психологически сильный уровень, Сопротивление для цены, его будет крайне трудно преодолеть, поэтому я буду более пессимистичным и вероятнее всего мы поднимемся именно до коссировки 87 тысяч долларов. То есть по всем факторам, которые вы здесь нашли, можете еще раз пересмотреть, к концу декабря, примерно 20 числа, цена биткоина будет составлять 87 тысяч долларов, или больше, или немножко ниже, там плюс-минус. Это мое мнение и мое видение насчет рынка. Друзья, пишите свое мнение, также в комментариях, пишите вашу обратную связь. Мне будет интересно почитать ваши торговые идеи, ваши инвестиционные идеи. Я все, абсолютно все комментарии читаю. Ставьте, друзья, этому видео лайк, если видео было полезным и информативным. Я очень старался над этим видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.